Здравствуйте, уважаемые мои слушатели! Огромное большое вам спасибо за ваши положительные отзывы, за то, что вы пишете, что стоматологи должны смотреть мои видео каждый день перед началом работы. Это очень приятно. Вот, Поэтому лично для вас я решила открыть такую новую рубрику в своем канале, как «Лайфхаки из аптеки». Я столкнулась с тем, что меня стали банить на сайтах, гнобить на сайтах только за то, что я не предлагаю лечение именно оптичными средствами, а предлагаю лечение уже теми же самыми новыми средствами, но которые наша медицина совершенно сознательно обходит стороной. Значит, я начну, первое, с чего я начну, это такого замечательного средства, как Эплан. Значит, вот намеренно я взяла упаковочку, вот она упаковка, вот так, так, так, это кверх ногами, вот эплан, и вот такой вот тюбичек у нас есть в руках. Ну вот, когда мы его открываем, вот этот тюбик имеет такую капельницу, значит жидкость представляет собой бесцветную, без запаха, без цвета, без запаха, маслянистую жидкость немножко. Что такое, что представляет из себя и план? Значит, я вообще любитель теперь уже народных, природных средств. Я бы вообще, если бы у меня была возможность, лечилась вообще просто возможностями человека. Но, к сожалению, сделать, ну, это надо развивать, развивать такие способности, надо просто знать как. В принципе, это можно делать, но я пока не дошла до этого. Как только я дойду до этого, я обязательно сделаю видео. А пока будем пользоваться теми лайфхаками из аптеки. Значит, почему еще лайфхаки? Потому что эти лайфхаки стоят сущие копейки по сравнению с тем, что они дают. Итак, значит, первое, первое за что я решила взять, это и план. Почему? Меня, меня и план поразил ну, своим существованием. Значит, Я его открыла по одной простой причине. Мне подсказала его медсестра. Медсестра в медсанчасти моей, работы моего мужа значит мне уже давно осточертили наши медсестры наши медицинские учреждения, потому что полный бардак, полное несоблюдение ни этики, ни диантологии. И я просто попросила мужа, я говорю, послушай, я говорю, да, я говорю, просто сделаю физио у тебя, говорю, что мне уже туда не ходить, я говорю, и не это самое, не слушать то, что они там несут, какой бред они там несут и что они там делают. Вот, потому что меня это все, говорю, очень сильно раздражает. Я пошла туда и, значит, там мне медсестра Оля подсказала, что существует вот такой вот и план. Если честно, я просто сначала не обратила внимания на ее слова, а потом, когда пошла, купила этот препарат, Вот я, конечно, прочитала про него, я была ошеломлена. Ошеломлена в полном смысле этого слова, потому что это фактически девочки, мальчики, это военная разработка, которая каким-то образом попала к нам в аптеки. Стоит вот эта красота от 100, ну, 100, 110, 120 там рублей. Но в, в силу того, что делает эта красота, э, какими она свойствами обладает, Эти, я считаю, что это, это стоимость, но ну, это просто копейки для того, что она делает. Значит, эта военная разработка была предназначена для того, чтобы в военно-полевых действиях при отсутствии воды... Можно было совершать хирургические операции, в полном смысле, полостные хирургические операции. Значит, эта жидкость представляет собой соль редкоземельного металла лантана. Это совершенно нормальный, естественный наш препарат, то, что нам породила наша матушка-земля. Заметьте, что я буду только о таких вещах говорить, больше никаких о каких. Вот. Значит, ею можно совершенно спокойно, без спирта, без воды, значит, обрабатывать руки хирурга, обрабатывать операционное поле и действовать дальше. Значит, вот для этого она была предназначена. Теперь, слава богу, это военная разработка, но если эта военная разработка оказалась в аптеках и не нужна нашим военным, я могу себе представить. Что даже в нашем разваленном государстве, какое у них еще есть на вооружение, какие открытия. Поэтому я говорю, американцы, вы не думайте, что мы вас будем догонять. Американцы, если мы начнем развиваться, мы вас сразу перегоним. Убудьте в этом уверены. Значит, эта соль обладает, значит, этот препарат, он обладает противогрибковыми, противовирусными, против, короче, всеми противосредствами Значит, вы прекрасно знаете, что особенно вот у детей все бывают проявления очень сильных герпетические стоматиты. Это вирус, причем стоматиты всегда, как правило, очень болезненные. Авты очень болезненные, покрытые белым налетом, они очень болезненные. Вот, поэтому э, одна, достаточно одной единственной обработки, причем заливать не надо. Что вы делаете? Вы берете спичечку, наматываете на нее кусочек ваточки. Не надо большой, не надо много. Здесь совершенно не, име... не играет роль количества. Главное, чтобы препарат попал на, поверх... на пораженную поверхность. И он убивает просто напрочь все вот эти вирусы, бактерии, грибы. Он отличным противогрибковым действием обладает. Значит, каким образом я его открыла и каким образом я с ним столкнулась? Этот препарат у меня. Я даже совершенно не ожидала, что такое проявилось, когда я начала, я начала свою эпопею похудения. И, кстати, поздравьте меня, я, у меня минус 10 килограмм сегодня. Вот, я была очень довольна. Внешне этого сейчас видно не будет, но хотя уже заметно, заметный по внешним признакам. Потому что самое главное, при больших накоплениях, больше 20 кг, накапливается жир на внутренних органах. И этот жир очень сильно заметно изменяет деятельность внутренних органов, почему родние смерти и все прочее. Вот поэтому, вы знаете, что это моя победа. На мне стали хорошо сидеть мои вещи, которые уже на мне перестали сидеть. Вот Меня разозлило то, что мне приходится даже вот этот костюм, мне приходилось его перешивать, мне приходилось его переделать. Но, слава богу, я не додумалась, я знала только одно, что не может быть такого, что невозможно снизить вес. Вот И вот на фоне этого у меня вдруг появился наружный отит. У меня никогда такого не было, у меня, никогда у меня не было проблем с ушами, тем более наружный отит. Вы знаете, ати-тати там, но вы знаете, я не думала, что это настолько опасное заболевание, что он действительно чреват последствиями. Оказывается, там очень рядом височные кости, дальше это рукой подать. И вы знаете, у меня началось с очень сильного поражения, у меня, и потом у меня пошли очень сильные головные боли. Вы знаете, я ну, одну ночку я переспала с наружным атитом, я поняла, что это такое. Я говорю, Господи, я просто жалею. Я говорю, а ведь детки, которые болеют наружным атитом, я говорю, Господи, я могу себе представить, что терпят их ма, а что терпят эти бедные дети. во-вторых, Во у меня начало плясать давление 160 на 110, У меня такого никогда не было. И вы знаете, я тут просто поняла, я такой человек, что вот как только минуты опасности, я сразу напрягаюсь, и у меня быстро включаются те мои мозговые ресурсы, которые, наверное, были не задействованы. И вот тут я почему-то тут еще такое настроение, и вот тут я мужа попросила, я говорю, послушай, я тебя очень прошу, говорю, отведи меня в свою эту самую, потому что у нас очень сильно хамят. В наших медицинских учреждениях, в нашем учреждении, особенно в пизе очень сильно хамит медсестра. И говорю, я просто сорвусь на нее. Я говорю, просто чувствую, я говорю, я и выскажу, а мне это совершенно не нужно. Я не собираюсь тратить свои нервы на каких-то недоделанных людей. Вот. И я пошла, он договорился, я прошла в его медсанчасть. И там Ольга мне называет вот этот препарат. Вы знаете, говорит, обработайте и все. Я не обратила даже внимания, потому что раньше она, когда муж приходил туда к ней делать физиопроцедуры, она ему давала советы, ну такие советы, типа лорад один. Я говорю, не обращай на это внимания, и все. И я как-то шла, но вы понимаете, я первый раз в жизни столкнулась с наружным матитом. Представьте, за всю свою жизнь я ни разу не болела наружным матитом. Вот и. Думаю, я шла мимо аптеки, как раз по дороге аптека. И я в этой аптеке покупаю и косметику, в общем, и соли для ванны. Все, все, все, все, все. Вот, хотя, в общем-то, аптеки я не люблю, но вот именно это в этой аптеке всегда находится то, что меня очень сильно интересует. И вы можете себе представить. Значит, я говорю, у вас план есть... Она смотрит... Есть. Я говорю, ну покажи мне, что он себе представляет. Я взяла... Когда я взяла, я почитала, я открыла. Я увидела, что это военная разработка, я говорю, слушай, я не поняла, я говорю, а как он в аптеке вообще оказался? Он говорит, не знаю, говорит, дайте-ка я почитаю. Вот это да, говорит, ничего себе. Кстати, из Иплана есть еще и крем и план. но вы знаете, что я не считаю нужным покупать эплан Крем, потому что вот этот Иплан, его нужно совсем немного, служит он очень долго. Он в темной упаковке. Единственное, что упаковку не выкидывайте, потому что мало того, что он в темном тюбике, я его все время держу в упаковке. Значит, просто вот этот оксид лантаниума, он не терпит солнечных лучей, он просто разлагается под воздействием. Вот и самое главное, чтобы превосходить. Вот он у меня стоит дома, дома, прямо на самом бедном месте. Там, где у меня все необходимые, мне препара... все необходимые медикаменты, которые в случае чего могут понадобиться. Вот. И я посмотрела, говорю, надо брать, думаю, дай-ка я попробую. Что произошло? Дело в том, что когда-то, ну, когда у меня была очень такая неудобоваримая ситуация возле дома, вот, меня гнали из собственного дома, продавали, я оказалась одна, я была не замужем, в общем, я оказалась одна, мама умерла, угробили маму, а потом и меня решили, меня решили сначала психушку отдать, не вышло, а потом решили меня посадить, не вышло. Потом хотели меня в монастырь сдать, тоже не вышло. монастырь и тюрьма, в принципе, разницы большой я не вижу. Вот. Но для тех людей, которые понимают, о чем, о чем идет речь, вот, я думаю, что они поймут. Вот. И я попробовала, значит, что я делала? Я... У меня дело в том, что даже оказывается, потом, когда я пришла к нашему ухогурлоносу, девушка, молодая девушка, вот, я обрабатывала раньше это ухо синефланом. У меня в результате вот всех вот этих нервных стрессовых ситуаций, у меня открылся, иногда начинала течь ухо. Вот просто вот как, как дерматит начался, в наружных слуховых проходах начался дерматит. Вот так вот отреагировала нервная система. И ну, это было все далеко, и потом я совершенно недавно обнаружила, что у меня вот этот слуховой проход намного уже, чем вот этот. То есть спичка в этот слуховой проход не проходит. Если надо что-то, ее надо затачивать потом Ну, я думаю, наверное, это аномалия слухового прохода и все прочее. Когда мы посмотрели с доктором, а в один прекрасный момент я смазывала синофланом. Все, что такое мас-синофлан? Это э, на какой-то лекарственный носитель сделан. Ну, Синофлан это, э, это самый синтетический гормональный препарат, и, кстати, э, очень хорошо помогает. О нем я еще сделаю эту самую, сделаю еще пол, потому что он очень хорошо помог очень хорошо помогает. Вот. Но когда я узнал об плане, e то о, о синофлане мне уже просто не, не было необходимости делать какое-то видео, потому что и e план полностью заменил синофланом, Добавок ко всему, что и e план требуется одна обработка, а синофланы нужно обрабатывать регулярно. Ну, разница, наверное, есть. Значит, я, затачу, я затачивала спичку, у меня на столе лежали э, две спички заточены, я прямо тоненько-тоненько наворачивала ваточку, капала на нее и план. И наносила потом я значит сделала так я сделала эту ваточку значит вводила туда эту турундочку и оставляла эту и оставила эту турунду прямо с вот этим планом а, по моему я по по моему я поспал. В общем, короче я начала обрабатывать каждый час потому что ну вы представьте страшные головные боли я на я на анальгине как только отходит я опять анальгин а анальгин очень сильный аллерген Самый первый из э, аллергических препаратов стоит анальгин. Поэтому анальгином, вообще обезболивающими препаратами, э, я вас уверяю, увлекаться совершенно не стоит. Боль – это признак того, что где-то существует патологический процесс. Надо искать патологический процесс. Ну, у меня он был ясен, но тут я понимала, что я сделать ничего не могу. И мне сказали, пейте обезболивающий. Т -т -т -т". В общем, мне назначили десенсибилизировать. А, еще к чему. Все дело в том, что я-то уже больше 10 лет употребляю БАДы, и к синтетическим препаратам я уже не восприимчива. Даже дошло до того, что вот самый простой препарат глюконат кальция, который раньше я употребляла, прекрасное десенсибилизирующее средство, вот, я этот препарат не смогла принять, я выпила таблетку, и у меня был сердечный приступ. У меня такие страшные боли в сердце были от него, что после этого муж точно так же, потому что у меня точно си тоже сидит на БАДах бегает сейчас как заяц, хотя ему уже э, достаточно уже за полтинник, вот и это самое, на они все удивляются, говорят, откуда ты так бегаешь, он говорит, да я бады ем, долго не объясняет, я ем бады, и таскает и тяжести и все там на работе в общем очень ведет очень активный образ жизни, ходит в спортивных костюмах и все, вот еще учитывая то, что 2 метра ростом вот, он прекрасно одет, прекрасно выглядит, и, конечно, я, в общем-то, не знала, что он является предметом зависти. На меня бабы смотрят с очень сильным неуважением, но это плюс мне. Значит, все отлично, значит, все нормально. Вот, поэтому я, я начала вот этим препаратом сенофланом обрабатывать, ну, тоже обрабатывать каждый час. Вот, головные боли, повышение давления, значит, у меня боли у меня прошли через 40 минут. Кстати, запомните, препарат, вот, вот это самое главное, я не, не сказала, препарат обладает очень сильным обезболивающим действием. Вот вы просто ради интереса попробуйте этим препаратом намазать себе на губу, вот здесь, вот, губа самое чувствительное такое место. И вы посмотрите, когда у вас занемеет, и посмотрите, сколько... Ничего страшного в этом нет, это редко... Соль редкоземельного металла, не смертельно. Она нормализует, может, что там где-то и как-то. Вот. И будет очень... Вы посмотрите и убедитесь в том, что он действительно очень хорошо обезболивает. Значит, я положила ватку в туру... турунду в ухо и, значит, каждый час обрабатывала. Потом на ночь... Ну, на ночь я помню, что я поднималась ночью. Все равно я ночью встаю, встаю в туалет, там, допустим, и встала там. Я взяла, там обработала ухо э, и легла спать. Опять, если встаю, там у меня все стояло рядом на, на моей тумбочке, вот с моей стороны. И, значит, опять мы чуть-чуть что сразу раз обрабатываем и ложимся спать. Вот, э, на следующее утро, когда я проснусь. В общем, короче, я должна была к ней прийти через два дня, через три дня. Я пришла к ней через два дня, потому что говорю, вы знаете, говорю... Мне ничего не. А, я захожу к ней, она говорит, вы знаете, я вас ждала. Там молодая девочка, ну я пришла, естественно. И я к чему еще хотела сказать, потому что я обрабатывала синофланом, и я не могла понять, почему мне периодически стало ухо закладывать. Значит, я делала такую глупость, оказывается. Я синофланом мазью обрабатывала туда внутрь. А ведь проход, он не имеет такую ровную структуру. Он имеет сначала такую гладкую, а потом идет вниз. И вот у меня вот этот вазелин, который с синофланом был, он пошел прямо к самой барабанной перепорке. Но все дело было в том, что я страшно боюсь глухоты. Она мне... Нет, вот вы знаете, туда ушные капли капать. Я говорю, что? Я говорю, вы меня лучше повесьте. Я говорю, ну капать я ничего не... Ну бывает такое, вот у каждого свое. Я просто сказала ей, что капать, капать в этот самый я ничего не буду. Потому что, говорю, вы поймите, что я у каждого человека своей есть, что он может, что он не может, но, говорю, капать, это значит, у меня глухое ухо будет, а я просто этого не переживу. Не то, что я не боюсь, но мне, меня сразу паника хватает за это. Вот, сейчас э, расскажу дальше. И, значит, она нет, вот надо капать. Ну, короче, они начали мне примывать и промыли, и вымыли оттуда именно пробку с вазелином. Причем промывать им пришлось почти горячей водой. Я уже сказала, говорю, у меня там, мне там не горячо, говорю, поэтому сделайте чуть-чуть поменьше. Они теплой водой они не могли эту вазелиновую пробку даже с места сдвинуть. Она туда заходила потом. Вот что такое, когда вы обрабатываете мазями. Поэтому будьте внимательны, учтите, что мази, когда появляются, они очень сильно, ну, когда они появляются в слуховом проходе, они стекают вот к наружной к барабанной перепонкой и могут вам полностью обтурировать это отверстие. А отмыть этот вазелин, он вот, достаточно сложно. Это мне вот отмывали аккуратно, потому что я все-таки медработник, и девочка все-таки меня уважала. Вот, я врач, и меня знали там. Вот, А если бы просто так вы пришли, вы знаете, я бы думал, вот вы, мне, а, ну она же меня отправляла, говорит, нет, вот ходите, покапайте, потом покапайте, все нормально». Вот, и когда вышла вот это, да, вот вы знаете, вот у вас такая серная пробка, это не серная пробка, это был обычный вазелин, вазелин от мази, которым я долгое-долгое-долгие годы смазывала, вот синофланом смазывала слуховой проход. Вдобавок ко всему, там присоединился грибок, там было вот это вот течение, ну, текло периодически ухо, я обрабатывала, вроде как успокаивалась, а на самом деле там процесс усугублялся, там прошел процесс, грибок присоединился к брику приобсоединилась инфекция, все текло латентно, потому что я ем БАДы и, в общем-то, иммуномодуляторы, и у меня вот такой, такая вот реакция организма, то есть у меня только было то, что я знала, что у меня вот этот слуховой проход был намного уже, чем, чем вот этот, здоровый слуховой, хотя здесь то же самое было. Вот. И, вы знаете, я просто начала обрабатывать. Когда я пришла к ней, она, ой, я вас ждала. И когда она посмотрела, слушайте, у вас ничего нет. Но она, когда мне посмотрела, говорит, ухо, все красное, красная барабанная перепонка, все красное. И я только единственное, что я принесла ей вот этот, этот план, и я говорю, вот, вы знаете, у меня больше она только в одном месте красная, на барабанной. И я говорю, вы знаете, я по всей Видимости не достаю там. Я говорю, давайте я капну на вот это вот. я Обработайте мне еще раз. Она просто видела. Она и что, вы ничем не капали? Я ничем, говорю, не капала. Я каждый час обрабатывала вот этим планом. Все, больше я ничего не делала. Она была поражена, вы знаете, говорит, но нам не разрешают вести, нам не разрешают применять такие средства. Я говорю, но это средство продается в аптеке. Как, как вам не разрешают? Ну, их учат сначала противовоспалительные, это антибиотики. А, ну, короче, в самом начале, после первого раза они мне промыли ухо и отправили. Они говорят, вы знаете, что у вас очень сильный отек, там. вы выпейте супрастин на ночь. Я выпила супрастин на ночь, вы не представляете, как у меня стало болеть ухо. Я пришла со страшной болью в ухе. Но человек, врач, понимаете, когда врача учат лечить синтетическими средствами, БАДов он не знает и он не может объяснить вот этого всего. У меня, были, у меня начались такие боли в ухе после этого супростена, что я его пить не стала, я начала обрабатывать и план. И план мгновенно обезболил ухо. У меня ухо прекратило болеть после первого обезболивания. И потом, когда я обрабатывала все, вот дальше, в общем, вот это вот людям, которые ходят с наружными атитами, у которых дети болеют наружными атитами. Деток очень жалко, особенно если маленькие, вот дети, которые занимаются плаванием, которые в бассейн ходят. Кстати, это профессиональные атиты наружные, это профессиональная болезнь пловцов. Поэтому это надо помнить, и если вы в бассейн ходите, то купите себе вот такой и план, и сразу после бассейна ребенка обработаете. Никакого, это никакая не химия, это ничего, это обычная соль редкоземельного металла, который находится в таблице Менделеева. Больше ничего. Обладает великолепным средством, военная разработка, обезболивающее, противовоспалительное. Значит, я, видя такое дело, у меня начали появляться периодически, знаете, вот в нос, начинает течь нос. Вы знаете, я сейчас забыла вообще, после того, как начала пить БАДы, сначала я биск пропила. Вот, а потом я, у меня был другой БАД, который обычный витамин С, только нормальный витамин С, не тот урод, который продается у нас в аскорбиновой кислоте в аптеках. Вот, и после этого я просто забыла про воспалительное забыло, что у меня когда-то нос может течь, что у меня что-то там, ну, если я высморкаю пару раз там что-то, и все. На этом все кончается. А тут я просто чувствую, у нас, я делала видео по поводу Витома, и там я говорила про котика, и вот я вот этого котика, когда я его обрабатывала, я увидела, что он простывший, у него вообще не дышал нос. Вот котик совершенно не приспособлен к улице, а уже становилось холодно. В общем, был больной до такой степени, но он больной еще был из-за того, что, я думаю, что его кормили вот этой. Обязательно сделаю по поводу вот кошачьей еды и кошачьих кормов. Ужас, люди, вы не представляете. Вы хоть Если вы себя губите, не губите животных когда вы кормите их этой дрянью. Эта дрянь пришла к нам из кап-стран. Капиталистический строй организован паразитами, и к нам пришло столько гадости. Пусть у нас был поганый социалистический строй, но в любом случае у нас было самое лучшее образование, и мы не пользовались этой дрянью. У нас была нормальная медицина, но то, что к нам пришло сейчас, на нас испытывают свои препараты. Поэтому этот котик, вот я сейчас сижу, этот котик сейчас спит напротив меня Я все-таки мое сердце не выдержала И я этого котика забрала Зовут эту красоту Миша Зовут эту красоту Это, это чудо Миша вот. и видите, он британец, это смесь британцы и нашей сибирской кошки. За это, по всей видимости, его и выкинули. Вот. но мальчишка, он очень спокойный, у него, виде флегматичный такой парень. Вот. но он был очень простывший, у него даже, даже вот шерсть у него была. Видите, какая красота, красивый какой, мордаха какая у нас красивая. У него была совершенно какая-то покусанная шерсть, потом я уже поняла, что это не от недостатка просто еды, просто шерсти расти нечего. И вот сейчас я обнаруживаю, что у него больной желудок, он не принимает пищу, вообще сырую пищу вообще не принимает, не может есть ее, сразу выблевывает сразу или что-то еще. Поэтому это вот результат наших кормов. Я его, кстати, обрабатывала тоже и планом, вот у него были болявки бы там такие, мы обрабатывали его и планом. Вот, очень хорошо все эти болявки ушли, точно так же э, я ему обрабатывала носик, э, этот самый, когда у него нос не дышал, но там пришлось еще давать антибиотик, потому что у него нос вообще был забит настолько, что просто ужас. Поэтому переходим дальше к, нашим, <смех> к, к нашему и плану. Значит, у меня и после того, как я его вылечила от вот этого, вот, от вот этого герпеса, по всей я заразилась сама герпесом. Я пришла, у меня в носу вот такая блямба выскочила. Вы сами понимаете, что неприятно, эти все вот герпетические высыпания, они очень болезненные. Когда вирус внедряется, он вызывает очень сильную боль. И что вы думаете, что я сделала? Я не расстроилась, я намотала спичку на ватку, я мне только позвонила, спросила, можно ли обрабатывать слизистую оболочку. Она сказала, можно. И я тут же весь нос обработала, один обработала, вытащила и второй раз обработала. Через 2 часа эта болячка у меня отвалилась. И я забыла, что такое герпетическая инфекция. Но это не значит, что у вас отвалится через два часа. Ну, может быть, денек вы помучитесь, но просто тогда надо будет хотя бы не меньше каждый час или хотя бы каждые три часа обрабатывать, если очень сильно, особенно если очень сильно суплетечение. Не пейте никакой дребедень. Обычно вот раньше я пила супростин, мы димедрол пили, потому что это десенсибилизирующее средство, противоотечные средства, они снимают отек и так далее. И план прекрасно снимает отек, прекрасно является десенсибилизирующим местным средством, потому что герпетическая инфекция распространяется воздушно-капельным путем. И ее общее воздействие основано тем, что она внедряется именно вот здесь, вот в носу и полости рта. Поэтому вам рекомендуется просто либо полость рта, особенно вот если у вас герпетический, герпетический стоматит, афты бел, вот с белым ободком и очень болезненные, прямо по афтам пройдитесь, обезболит очень хорошо. И практически сразу уничтожает герпетическую инфекцию. Именно по, именно по факту самого входа. Вот, поэтому э, я могу сказать, это средство просто уникальное. Я его э, была, вот сейчас недавно лечилась у своего друга. И я специально взяла это средство. Говорю, это тебе как взятка. Я говорю, записывай так и так. Он как представитель говорит, ничего себе, я смотрю. Я говорю, на, он обработал этот самый, обработал нос, я, я видела, что он в маске, я говорю, на, обрабатывай, прямо тут же посадила его, мы обработали ему нос, и уже, ну, лечилась я, наверное делали мне, наверное, зуб 2 или 3 часа, вот, и к двум-трем часам он когда снял, я говорю, сними ты свою маску, у тебя уже ничего нет, он когда снял маску, потом посмотрю, он пошел, я говорю, ну как он, нормально. А, а так я чувствовала, что вот у него все льет, это самое, я говорю, даже не мучайся, говорю, этой дурью, говорю, никаких масок не носи. Потому что, ну, у нас есть такие стоматологические экраны, экран вот это самое, но когда, вот вы понимаете, когда работать в маске, это неудобно, это просто неудобно. Не дышать, не, это самое, не поговорить с пациентом, ничего. Потому что, в первую очередь, что надо? Надо делать опрос, надо что-то больно, не больно, где-то, вы представляете, в маске это все делать? Это, а тем более, если ты еще, если ты еще и болезнь, у тебя нос не дышит, а ты еще и в маске сидишь, ну, совсем нормально. Ну, еще жгут на шею, и все в порядке. Вот, поэтому и план это великолепное средство. Вот таким образом я за один день вылечила свой опасный наружный отит, который уже стал проявляться очень серьезными. И супрастин мне только добавил болевых ощущений. Вот, поэтому, уважаемые товарищи, я очень убедительно прошу использовать эти лекарства в первую очередь в детской практике. Очень хорошо обезболивает, совершенно безопасно, не вызывает никаких аллергических реакций. Ну, хотя, в принципе, у, меня, у моего мужа была аллергическая реакция. Вот, и поэтому у него вот пошел, мы ему обработали, он поранил ногу, но у него токсическое производство, там какую-то гадость добавляют. И вот мы с ним, мы подобрали с ним БАД которые держат его очень хорошо, потому что у него уже руки были, они все тресканные были, и, знаете, как у рептилий. Я смотрела на эту кожу, красная, там экзема пошла. Все, вот сейчас он пьет БАЗ, все нормально, но вот я ему сказала, что говорю, последний год, как хочешь, и немедленно уходи с этой работы, потому что больше я даже слышать не хочу про эту работу. Они скрывают, что работа опасная, что работа с токсическими э, инфекциями доплачивает знаете сколько? 28 рублей за опасное производство 28 рублей. Но вообще, вы знаете, я сейчас прочитала вот книгу Андрея Константинова «Бандитский Петербург», но это не сами те книги.